Новым Годом! Счастья, здоровья, успехов и в любви, богатства, всего-всего! И я вам сейчас расскажу, как встречают год быка, чтобы все то, что мы с вами мечтаем, у нас сбылось, Потому что на Новый Год даже взрослые становятся детьми. Так давайте мы сейчас это и сделаем! Итак, внимание! Как мы встречаем год быка? Новый 2021 год. Вы сейчас видите, да, и Дедушка Мороз, и новогодние украшения, гирлянды, бубенцы. все у нас приготовлено. Но самое главное, что мы подготовили для быка корм. То бишь как? Смотрите, купила лукошка. Которая нашла, кстати, в поселке еле нашла сена, положила сена. Конечно же, купила два бычка и две телочки, потому что у меня две внучки и два внука. И теперь ждет вот эта композиция Нового года. И когда наступит 12 часов ночи, 24 часа с 31 на 1. Я, конечно же, вынесу на порог. И буду встречать года быка, чтобы принес счастье, здоровье, благополучие всем людям на свете, всем людям мира. И, конечно же, моим внукам и внучечкам, и моим детям, и вообще всем-всем. Вот такие у нас приметы. А у вас?